Итак, РЖД – работа проводника пассажирского вагона, связанная с путешествиями. Ну так вот, ну, хочу сказать вам сразу, что работа проводником – это, скажем, сказка для наивных. Ну, все наивные ну, скажем так, попадаются на эту уловку, думая, что эта работа подарит вам путешествия, какие-то новые впечатления. Ну, тут с вами согласна, да, впечатления вы получите, просто незабываемые. Ну, так вот. В общем, хватило мне на этой работе всего полгода. И что я хочу рассказать в своем блоге? и предостеречь, возможно, тех, кто еще также находится в иллюзиях, и предостеречь тех людей, кто м, хочет тоже пойти туда работать. Итак, первый минус этой работы заключается в том, что вы не спите, вообще не спите. А, да, есть исключения, когда вас отправляют в рейсы, в основном это дальние рейсы, вам дают напарника. Но хочу вам сразу сказать, что наличие напарника – это не гарантия того, что у вас будет возможность выспаться на этой работе. Почему? Потому что э, бывают различные ситуации, когда ваш напарник не в состоянии работать. Ну, то есть, как бы по разным причинам бывает. Бывает, ему стало плохо. А бывает такое, что он не справляется, допустим. Бывает такое, что это новичок какой-то, либо это студент. То есть вы, вы сам, как адекватный человек, понимаете, что этому человеку доверить вагон ну, не стоит доверять, и поэтому вы дежурите до последнего, вот просто уже до состояния, когда вы уже ну, понимаете, что вот в принципе вот, доехав до какой-то станции, вы еще можете оставить вашего напарника без сопровождения, да, и то есть доверить ему вагон, а... допустим, вот такая ситуация, или другая ситуация. У проводника два купе служебных, то есть первое купе это для сна, второе купе это для хранения чайной продукции. А в купе для хранения чайной продукции, и это как бы еще называется кухня или чайная, чайная купе, хранить личные вещи проводника строго запрещено. Почему? Потому что вас могут подозревать, допустим, в том, что вы будете продавать свою продукцию. Вот, допустим, даже вот вафли, которые вы себе купили, ну, чтобы попить чай, это ваше личное имущество вафли, да. Если вы будете их хранить в чайке, то есть в чайном купе, то если вдруг получится так, что будет, будет проверка, это ревизоры, допустим, то, естественно, они составят на вас акт, что вы незаконно продаете что-то. В связи с этим, вот все такие личные вещи проводник просто обязан хранить в купе для отдыха проводника. И вот представьте ситуацию. Вы дежурили свои 12 часов, такой уставший, уже весь никакой, нервный, злой, вы хотите спать, вы только ложитесь, только закрываете глаза, и в ваше купе врывается второй проводник, начинают шуршать пакетами над вашей головой, искать свои вещи, либо там же, точно там же хранятся, в этой в купе отдыха проводника хранятся мешки с бельем он начинает шуршать этим бельем допустим ему нужен один комплект у него садится там через два часа один пассажир где-нибудь на какой-нибудь глухой станции и просто он не даст вам спать он даст, будет доставать это белье естественно или что-то он не может найти свою какую-то личную вещь он будет шуршать он будет заходить или, допустим, вы куда-то что-то положили, он не сможет найти. Ну, допустим, фонарь положили, ну, забыли. Ну, допустим, фонарь э, хранили где-то в, ну, в специально отведенном месте, в кладовке, да. И так получилось, что, например, на него упал мешок пустой, на этот фонарь сверху. Или вы просто небрежно оставили, и вас начнет будить второй проводник, у а где фонарь? Или там, или там, например, в, в бланке ЛУ, там, да, это который для ну это ведомость, куда вносятся пассажиры, вы допускаете, например, ошибку. Естественно, он будет вас будить. Ладно, это все понятно, что как бы, ну, ну, конечно, сам виноват, да, то есть тебя будет, потому что ты, ну, накосячил, там сделал ошибку. Но не обязательно эта причина. Он, ну, по какой-нибудь ерундовой причине может вас разбудить. Ну, допустим, у него отчет не сошелся по продажам чайной продукции, он вас будет будить. Или, допустим, он говорит: Ну вот, давай сейчас сдавать чайную продукцию, а у тебя дежурство заканчивается. И ты два или три часа не спишь ждешь для того, чтобы вы оба сдали эту чайную продукцию, чтобы там, ну, как бы у вас все совпало по продажам, да? Вот. То есть, соответственно, ты спать не будешь. Вот. Ситуации бывают разные. Опять-таки, есть адекватные напарники, но, знаете, такие попадаются там через раз, через рейс там или через два, или вообще в зимний период вообще какой-то остается один неадекват. И еще хочу сказать, что все бригады в основном ну, формируются, то есть... Э Начальники поездов собирают, сколачивают свои бригады из более адекватных людей, с которыми можно работать, да, с которыми они уже сработались. И новичкам, когда ты только еще полгода приходишь, там работаешь, там первый месяц, второй, третий, тебя, будут, тебя просто будут кидать в такие бригады. И даже с теми начальниками ты будешь попадаться ездить, с которыми никто не хочет работать. Увы, но это факт. То есть это как бы я пережила на собственном опыте. Это пережили те ребята, те девчонки, которые учились со мной в группе. Это факт. Вот, дальше. Следующий минус этой работы в РЖД – это то, что ты нормально не ешь. Вот смотрите, поезд, да. Допустим, ну, допустим, какая-нибудь большая станция, где стоянка большая, там, Тюмень, допустим. Вы такой закупили там, ну, что вы можете купить? Ну, ладно готовую копченую курицу, она не портится. Что вы будете есть, колбасу? Ладно, я вам подскажу такой один дорожный лайфхак. Короче, до работы в РЖД я никогда не знала, что оказывается гречку вы можете заварить без, ну, как бы не отваривать. То есть гречка заваривается элементарно, вы заливаете ее кипятком и настаиваете, она разбухает, становится мягкой, вы можете кушать ее. Вот, об этом вот я про это не знала. То есть это меня научила РЖД. Спасибо, РЖД. Вот, ну, допустим, ладно, вы вот, вы едите, допустим, вы что-то копченое покупаете, да? Смотрите, в поезде очень сильно трясет. И это нужно, знаете, ну, сверх супер быть непрошибаемым человеком для того, чтобы, знаете, вот что-то там в поезде нарезать, там, или очень любить готовить, когда все тебя, ну, тебя трясет, ты в пути едешь, там, к тебе обращаются пассажиры, там, к тебе может обратиться начальник поезда, и, то есть, тебя постоянно отвлекают, и тебе нужно быстренько приготовить это все, пока не будет очередная станция, где длительная стоянка, то есть, во-первых, ты будешь принимать пищу нерегулярно, во-вторых, может быть такое, что ты вообще забудешь про прием пищи, потому что очень много обязанностей, там работа проводника, она очень включает в себя очень много задач, то есть присутствует многозадачность этой работы. Вот обязанностей у тебя куча времени, у тебя мало. Соответственно, где-то на станциях ты стоишь, там по 40 минут стоянка, ты это время тратишь просто впустую, ты стоишь там, да, стоишь, отдыхаешь, это называется у проводников, вот, когда ты стоишь на станции, это означает, что ты отдыхаешь, то есть это еще шикарное, еще время, когда ты отдыхаешь, ну ладно, вот, ну, смотрите, ну, проблема в том, что, как бы, готовить там неудобно, то есть тебя трясет, нож у тебя соскальзывает. Было такое, что я, например, порезала палец себе однажды ножом, потому что трясет все. Неудобно, это некомфортно, дискомфорт готовить. Вот. Еще было просто, я считаю, что это просто ужасное время в моей жизни. Это когда вот я готовила, вот, чтобы вы поняли, огромную такую кастрюлю борща. Я ее замораживала, ну как, ну, разливала по баночкам и замораживала просто эти банки в лед. То есть они у меня были, прям из морозилки я доставала, они были ледяные. И чтобы вы понимали, я это все хранила в тамбуре. Если вдруг на случай, ну, то есть в тамбуре, в специальном там отведенном для этого, ну, как объяснить-то уже забываю даже термины вот эти РЖД, в кармане, в специальном отведенном кармане, то есть там закрываешь на ключ, эти баночки, они там стоят, на, ну как на холоде получается, если вдруг нет, на случай, если нет холодильника. И это, кстати, частая история, что в купе может не быть холодильника. но сейчас, кстати, больше ну такие хорошие вагоны пустили, вот, особенно перед новогодними праздниками, то есть там были холодильники в основном. Вот, ну, пока, когда я начинала работать, их еще не было. Ну, так вот. Значит, ты, получается, не высыпаешься, не кушаешь нормально. И, пожалуйста, как вы думаете, вы, у вас там будет возможность помыться? Я сейчас вам такое расскажу. Это просто вообще ну, нереально. То есть, ну, тем более, учитывая то, что... Если речь идет о женщинах, женщины, мы все чистоплотные, мы не любим ну, как бы грязную кожу, грязную одежду, да. Ну, то есть мы как бы стараемся за собой следить. А, вариантов несколько. Допустим, вы приезжаете, смотря какой у вас рейс, смотря сколько вам дается часов на отдых, да. Опять-таки, вот эта палка о двух концах. Если у вас такой рейс, допустим, вот есть такой рейс, когда вы... Допустим, 12 часов едете, 12 часов отдыхаете. Ну, в парке отстоя это называется, стоять в парке отстоя. Так смешно звучит. Ну вот. И то есть, и смотрите, получается как. Вот вы, 12 часов у вас стоянка. Как вы думаете, это оплачивается? Это будет вам оплачиваться эти часы? Нет, ребят, увы ах. Но если у вас большие перестои, вам эти перестои не оплачиваются как рабочее время. То есть, и как бы с одной стороны, у вас есть личное время, но, но с другой стороны, оно мало оплачивается. Ну, то есть, как, какой в этом смысл? Ладно, хорошо. Вот ну конкретно какие у меня были. Я не буду говорить город, в котором я работала проводником. Но я просто расскажу, что я ездила рейсами на Москву, и на Адлер и на Новый Уренгой. Это на север. То есть в Новом Уренгое стоянка, там не больше трех часов, ты за это время успеваешь только прибраться в вагоне, помыться ты не успеваешь за это время. Ну, я не знаю, это надо быть сверхчеловеком или там, ну, одно из двух. Либо просто плохо выполнять свои обязанности, либо тебя там как бы помыть вагон, и чтобы у тебя осталось время. Но потом ты все равно за три часа нереально волосы даже не успевают высохнуть, ты просто будешь с мокрой головой. Поэтому как бы сначала первое время я пользовалась сухими шампунями, то есть это когда ты там ну, наносишь наподобие талька, там что-то такое, да. Во-первых, это забивает поры, волосы хуже начинают расти. Вода в поезде очень жесткая, когда я вот несколько раз мыла там волосы, у меня волосы начинали просто выпадать жутко. Естественно, после нескольких раз рейсов я уже поняла, что это как бы проблематично все это, мыть волосы, не хватает времени, потом с головы ходить. Я просто их закалывала. Но знаете, это очень неприятно ходить в таком виде. Мне все начали говорить мои друзья, которые меня видели в тот период, когда я там работала, они говорили, ну ты просто ужасно себя запустила. Вот мне прям такие реплики шли в мой адрес. Ну так вот. И что еще хочу сказать. Ситуация с, с, с тем, чтобы помыться, это тоже ужасно. Это, это либо ты, ты можешься в туалете, потому что ну, могут поставить тебе в напарнике мужчину, естественно, тебе нужно закрыться, тебе надо помыться. Это очень неудобно, это некомфортно. То есть в туалете понятно, что куча бактерий, это... Ну, это ну, это вообще неприятно, в общем. И в итоге ты приезжаешь домой, не спавший, у тебя даже нет... У меня вот не было сил помыться, например, вообще не было сил. Я была настолько измотана, что мне казалось, что у меня вот этот год, который, если я бы я там проработала полный год, он, наверное, бы просто по состоянию здоровья, наверное, ушел бы у меня за пять лет. Ну, по тому состоянию, что я, у меня прям старение началось, то есть... Лицо начало портиться, все, усталость вот эта хроническая, потом очень сильно заболела простудой. Ну ладно, в общем, вот смотрите, дальше следующий минус. Вас будут со всех сторон дергать. То есть представьте ситуацию, вы такой только ну, прилегли, второй проводник, который на дежурстве стоит на станции, и вам какой-нибудь неадекватный пассажир начинает стучать в купе отдыха и просить чай такой эй там налейте мне чай там ну да он у вас покупает понятно этот чай но как бы не у вас а у компании РЖД то есть вам вообще с этого ну там идет какой-то процент конечно с продажи чайной продукции но ну, не такой большой скажем так ну представьте ситуацию то есть без конца что-то кому-то надо то есть без конца вам стучатся, у вас что-то спрашивают, вот вас там дергают без конца. Ну, это очень сильно напрягает, честно. Вот, знаете, когда вот эта многозадачность, и каждый что-то спрашивает, каждому что-то надо. И больше всего меня добивали такие люди. Вот ты вот, ну, они видят, что у тебя куча народу, просто стоит толпа, ты там кому-то там должен ну, выписать билет, допустим, там у кого-то там билет. Ну, допустим, несовпадение данных, да, вот, то есть по, в паспорте, ну, ошибка в паспорте, допустим, и ты должен человеку принести распечатанный другой билет, да, на руки, то есть он за дополнительную доплату, да. Ты бежишь к начальнику поезда, через все вагоны такой весь запыхался, приносишь этому человеку, и тут стоит целая толпа, и всем от тебя что-то надо. Кто-то хочет купить белье, потом ему тоже надо принести чек, потому что проверка, и ты опять бежишь, а, допустим, о боге, а представьте себе, ладно, ситуацию такую, что если, э, допустим, начальник поезда в соседнем вагоне, а представьте ситуацию, когда, например, вот я ездила рейсами на Анапу, и начальник поезда был вообще через 5-6-7 вагонов, и мне приходилось туда бегать, и все это на ходу, и, допустим, в вечернее время суток ты бежишь, у тебя просто замерзают ноги, ну, потому что ты бежишь через эти все тамбуры через переходные площадки вот эти вот очень через все щели дует ветер, задувает как бы ну, вообще это вот работа, которая связана вот если говорить про какую-то работу что где ты выходишь из зоны комфорта то вот это как раз РЖД, ты там так выходишь из зоны комфорта, что ну просто нереально ты выходишь там из зоны комфорта ну так вот дальше что еще хочу добавить Холод, да, то есть в зимнее времена года ты вынужден стоять на станциях, ну, плюсов здесь никаких, то есть ты стоишь, мерзнешь, если это рейс на север, то ты просто, вот у меня были такие ситуации, когда у меня уже слезы на глаза наворачивались, то есть я стою, у меня ноги уже просто окоченели, и причем, почему мерзнут ноги, потому что в вагоне холодно, ты в этой же обуви в зимний ходишь внутри ну, по, по вагону. А, естественно, ноги у тебя потеют. То есть и ты потом выходишь и стоишь на станции 40 минут, например, в каком-нибудь там городе Сургут, например, или в Тюмени там вот такие стоянки длительные. Ладно, так ладно это. Я еще не сказала, что в обязанности проводника пассажирского вагона входит отбивание ходовых частей. Подвагонного оборудования э, от льда, и ты должен пойти отбивать, взять в руки лом э, или киянку, это такой деревянный молоток, и ты обязан отбивать. То есть первый раз, когда я взяла в руки этот лом, но ну, я чуть не упала. Потому что он настолько был тяжелый. Потом у меня были какие-то вагоны разные, там был такой лом, ну, не сильно тяжелый. То есть его можно было еще держать в руках. Но знаете, кстати, вот первое время мне нравилось это даже, то есть мне казалось, о, типа, это такая сильная, я это могу там, да, то есть это как бы, ну, ставка самим собой, типа, смогу, не смогу, да, это как бы я себе внушала всегда так, что, типа, там вот у меня там закаляется характер, сталь закаляется, да. Ладно. Дальше. Значит, следующий минус. естественно, все мы думаем, что, ну вот почему я тоже выбрала эту работу, я думала так, что будет четкий такой график, например, неделю через неделю, или 4 дня через 4 дня, но по факту получается как. Планерка у проводника, и ты должен прийти там за 5-4 за за часа до рейса. Ну то есть принять вагон в это время, либо пройти какое-то обучение, и то есть, соответственно, как бы вроде как у тебя, тебе дают три выходных, а четвертый, в четвертый день ты уже уезжаешь, а твой рейс длится четыре дня. Ну, то есть, как бы все равно здесь получается несоизмеримо, как будто все равно меньше выходных, чем, ну, как бы это не поровну получается. Ну, хотя, хотя, просто бывают такие ситуации, когда, допустим, но это очень редко бывает, сразу скажу, то есть это не всегда. Бывают такие ситуации, когда вот вы, допустим, ну приехали с рейса, и кто-то из проводников заболел, и, естественно, попросит вас снова поехать. А представьте себе, если вы там запланировали какие-то планы, если там у ваших там детей там день рождения там, или, я не знаю, там... Ну, я не знаю, может быть, вы там вообще со своим мужем там, ну, я не знаю, может, не виделись там неделю, две, месяц, там, я не знаю, год. И, то есть, вы такой там настроили планов, а вам говорят, ну, выйди, пожалуйста, в рейс, вот, ехать некому, да? То есть, это просто жуткая истерика, ты просто понимаешь, что все твои планы рушатся, отказаться ты не можешь, потому что, ну... Ну, я не буду эту тему развивать, это такая, на самом-то деле, конфиденциальная тема. Вот, но ну, на мой взгляд вот тут на днях еще мне написала моя знакомая и говорит, что давай возвращайся в ЖД, типа это такой шанс там наладить личную жизнь. Сразу хочу сказать, что вот на мой взгляд ты там только личную жизнь свою разрушаешь, потому что ну это либо действительно нужно иметь такую большую любовь в своей жизни. человека, который будет тебя все это время ждать из этих рейсов. И такое безграничное доверие, чтобы у него к тебе было. И чтобы он думал, что там в дороге ни с кем не это, Но в основном почему-то ходят какие-то такие слухи про проводницы. Что там они там с кем-то что-то там. Какие-то у них там романы дорожные. Ну, действительно, там а, очень много... Как бы ты когда везешь людей, то есть ты общаешься со всеми там, да, тебе уделяют там внимание, но, но сами посудите, эти пассажиры остаются в разных разных городах, то есть где-то там кого-то там кто-то остается там я не знаю в Екатеринбурге, кто-то в Москве, кто-то в Чебоксарах, еще где-то. Соответственно, знаете, как это нужно? Ну, я не знаю, что нужно. Это настолько должна быть такая сильная искра пробежать между тобой и другим человеком, чтобы там либо ты все бросила в свою жизнь и поехал к нему в другой город, что процент вероятности очень маленький. Ну, очень маленький. И личную жизнь наладить на железной дороге, ты там только ее разрушишь, наоборот. То есть ты не наладишь ее. Вот, это на мой взгляд. Ну, если только, я не знаю, ну, есть женщины, которые, ну, мужчин сводят с ума, такие женщины, да, там, это если только то в том варианте, что мужчина там действительно там будет настолько серьезно относиться, что он все бросит там и приедет в твой родной город, Но не знаю, на мой взгляд, это процент вот, ну, ну 10 процентов там из 100. Ну, такое может быть. И то, может быть, у какой-нибудь молодой студентки, там, действительно шикарно выглядящий там. Не могу сказать. То есть я знаю людей, у которых действительно налажилась личная жизнь, реально знаю. Вот проводница вышла замуж за москвича. Была, был такой случай. Вот. Но не у всех. Вот. Ну, у нее действительно такой характер, вот я ездила с этой женщиной в рейс, она такая очень коммуникабельная, такая без комплексов, как бы. Ну да, в нее легко влюбиться, но не все мы такие, не всем это дано. Ну ладно, проедем. В общем, на мой взгляд, на мой взгляд, личную жизнь наладить не факт, не факт, что это возможно. Да, есть какой-то маленький процент, но на мой взгляд, только разрушаешь эту личную жизнь, работая проводницы и езди в такие длительные рейсы. Ну, может быть еще вариант, что если твой муж тоже, у него такой же тоже командировочный, разъездной характер работы, тогда это, ну, как бы да, это как бы получается компенсация. То есть у него так, такой стиль жизни, у тебя такой стиль жизни, и вас этапы их устраивают, ну, как бы все, вопросов нет. Дальше. Следующий минус. Это проверки. И вы знаете, тут как бы, ладно, если ты хорошо работаешь, как бы вообще нет проблем. Ну, как бы тебе ни одна проверка не страшна. Но дело в том, что э, сам психологический момент, то есть когда вот начальник поезда ну, прибегает в твой купе, и, ну, ты просто там сидишь заполняешь бланк, и начинает просто тебе... Грубо говоря, капать на нервы тем, что говорит, что вот, ревизоры там, давай там, ну, то есть, готовься там к этим ревизорам, и, ну, лично у меня было такое, что, ну, я нервничала очень сильно по этому поводу, то есть, мне как-то было неприятно, вот эта проверка, она еще с таким видом заходила, и как-то так из серии, что ты тут вообще никто, там, а мы там тут, ну, в общем, это неприятно реально. Вообще, то есть, как бы ты когда знаешь, что у тебя все нормально, в принципе, да, и они реально придираются к какой-нибудь ерунде. Вообще к такой ерунде, что просто потом ужасно обидно. Они могут придираться к чему угодно. Допустим, там что-то с бельем не так. Или там, допустим, ну, допустим, ты разложил постельное белье, да, и оставил на каком-то месте для пассажира. Ты знал, что он зайдет, но пассажир не приходит и не берет это белье, не воспользуется им. И то есть ревизоры могут тебе написать, как бы, что это нарушение, что ну, как бы ты не убрал вот это белье с места. А ты там просто без вины будешь виноват, потому что тебя просто задергут со всех сторон, то есть то тебе нужно за чеком бежать, то тебе нужно там начальнику поезда. Еще вот момент, там очень много бывает пьяных, и то есть ты это тоже вопрос на твоих плечах э, висит, да, когда мокл в меч. И ты обязан просто бежать быстрее-быстрее к начальнику поезда говорить, что у тебя там кто-то там, я не знаю, там упал там в обморок в вагоне, или напился до неуменяемого состояния, тебе нужно его сейчас высадить, либо, там, не знаю, верещит какая-то неадекватная женщина очередная, у которой гормональный там фон, чокнутый там с которой ты уже не можешь собладать, и ты ей уже там, все уже там, я не знаю, там, у нее там какая-нибудь пылинка на столе, и она прямо от этого готова уже повеситься, у нее трагедия, то есть, и ты вроде ей все протер такой, там, подлезал ей такой, там, да-да-да-да-да, сейчас я вам все сделал знаете, присмыкаться надоедает, потому что надоедает просто быть без вины виноватым, и я что хочу сказать, для кого вообще эта работа? А, Работы там, да, действительно, ты закаляешь нервы, ты закаляешь свой характер. Но а, тут как бы остаются только сильные. А, а, что хочу сказать? Вот мое мнение, да, мое мнение, как бы это того не стоит, потому что угроблены нервы, здоровье, ну как бы это мое личное, сугубо мнение, мое здоровье. Как бы Естественно, если я там вешу меньше 50 кг, мне тяжело поднимать тяжести. Вот это, кстати, минус, про который я еще не сказала. То есть вы, вы постоянно обязаны поднимать там тяжести. Это, допустим, если вас ставят в плацкарту, то есть там будет по нормативам 18 мешков с бельем. То есть каждый мешок весит около 15 кг, если не ошибаюсь. Либо... Ну, они не, не легкие тяжело. Даже женщинам в теле даже трудно поднимать эти мешки, э, переносить их. Э, матрасы. А бывают ситуации, когда с матрасов вообще снимают чехлы на стирку, и вы обязаны их надеть самостоятельно. То есть за вас это никто делать не будет. У меня была ситуация, что у меня в вагоне вообще сняли огнетушители, и они лежали на полу. Представьте такую ситуацию. Вот я вообще 45 килограммов веса и поднять эти огнетушители я просто, вот, я не знаю, я, я не, не могла их поднять. Хорошо, что тогда у меня был напарник, он все это сделал. Я просто не представляю, что бы я делала себе, я бы поехала без напарника. Опять-таки, если ты едешь с женщиной-проводницей, с напарницей, как бы не факт, что она тебе всю дорогу не будет выносить мозг, скорее всего, будет наоборот, то есть ты вынужден терпеть, там, не знаю, сколько суток вообще человека, который тебе, в принципе, неприятен, ты вообще не понимаешь его. Бывает такое, что с дефектами речи проводники попадаются, бывает такое, что в пожилом возрасте в основном такие паникеры какие-то, которые по поводу всего психует, это все тебе передается, хотя, в принципе, у тебя все нормально. Вот, еще хочу сказать, что очень много краж. То есть сейчас крадут пледы в вагоне, да, крадут подстаканники и потом по приезду в свой резерв ты обязан выплатить эту сумму охране, то есть ты договариваешься ты покупаешь и ну как бы извини, бывает по-разному, бывает что ты попадаешь там на 500 рублей, бывает на 1000 рублей ты попадаешь, ну как бы это тоже не, не маленькие деньги, да, плюс не спать, не есть и как бы, ну это обидно, на самом деле обидно, вот ну, у меня таких ситуаций не было, но еще были ситуации, когда у проводников воровали личные вещи, там, деньги из купе проводника, ну, это уже, как говорится, человек сам виноват, то есть он там проморгал, но э, это когда в личном купе, то есть не закрыл на ключ, это да, как бы человек, э, это его плата за его глупость, получается. Но э, мы сейчас как бы это в расчет не берем, эту ситуацию, но вот даже вот... Иногда очень тяжело отследить, чтобы просто не украли элементарно вот эти подстаканники и пледы. Ну, потому что, ладно, ты записал, кому то дал стакан. Но я опять-таки говорю, что там тебя до такой степени задергают со всех сторон, что там начальник у тебя что-то будет спрашивать, приходить, может быть, проверка. Если будет проверка, вообще забудьте про подстаканники. То есть вообще про них забудете, потому что... Ну, вам не до этого будет уже просто. Вы, у вас пассажир, допустим, выходит, и пассажир пьяный, он, он мог машинально даже положить там под стаканик, который, между прочим, к слову сказать, не такой-то и дешевый, 500 рублей, да? То есть, а если у вас еще будет адекватный напарник, класс, то есть вы как бы еще скинетесь там по 250 и оплатите, да, эту неустойку. А если, допустим, у вас будет такой напарник, который скажет, ты знаешь, вот это в твою смену украли, и он будет... Стоять на своем, да, это в твою смену украли, потому что в мою я пересчитывала, у меня все было хорошо. Вот, и платить будешь ты один. Вот. Ну вот, что я хотела еще сказать, и еще хочу добавить к всему к этому, что вы просто будете обязаны выполнять план по продаже чайной продукции. То есть, да, там есть план продаж определенный, то есть причем вот по какому признаку берут, набирают бригады тоже, сколачивают начальники поездов из проводников, которые умеют хорошо продавать эту чайную продукцию для того, чтобы был план, чтобы были выполнены показатели и соответственно от вас тоже ждут продаж. Но я уже не буду брать в расчет тех людей, которые там плохо себя чувствуют, больные, у которых там ну, что-то там не в порядке со здоровьем конечно, им будет вообще очень тяжело физически, еще и совмещать это все с продажами. Но тех, кто умеет